Один из немногих избранных мэров России, известный на всю страну независимый мэр Якутска Сердана Авксентьева подала в отставку спустя два с половиной года после своего избрания. Своим решение написала в инстаграме, объяснив его проблемами со здоровьем. Сардана Афксентьева, мэр Якутская, и одна из самых известных политиков региона, досрочно сложила полномочия. Исполнять обязанности мэра Якутска будет Евгений Григорьев, заместителем главы города Сардана Афксентьевой. Афксентьева стала настоящей легендой из-за нетипичного стиля руководства. За громкие решения ее называли мэром здорового человека и народным мэром. Афксентьева возглавила город в 2018 году и стала первой женщиной мэром столицы региона. Сразу после победы начала активно действовать, провела скромную инаугурацию, а затем... Осенью 2018 года она выставила на аукцион четыре элитных джипа мэрии. Вырученные деньги направила на запуск в Якутске социального такси. Той же осенью уволила чиновника, подписавшего миллионный контракт на банкет для членов администрации. Отменила корпоративы, дорогие зарубежные командировки и постановку балета за полтора миллиона рублей за счет городского бюджета. Зато в Якутске наконец появились теплые остановки и новые школы. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета. В том, что мы отменили корпоративы, я думаю, нет ничего удивительного. Это совершенно нормальный поступок. Нетипичного сибирского градоначальника заметили за рубежом. О ней писал британский экономист и американская Нью-Йорк Таймс. Благодаря Инстаграму, который сама Авксентьева ведет от лица обычного горожанина. Сейчас на блог подписаны 210 тысяч человек. Из мэров российских городов больше только у Сергея Собянина. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24 часа в сутки, 365 дней в году. Завтра ложусь в больницу. Скоро операция. Первая женщина – глава Якутска. Она победила на выборах 2018-го. Опередила восьмерых соперников мужчины, набрала большинство 40 – 40% голосов. Теперь женщина, победившая единоросса на выборах, оставляет пост мужчине-единороссу. В следующем посте она призвала поддержать своего первого изместителя Евгения Григорьева, члена регионального политсовета партии власти, которого уже успел одобрить и глава Якутии, секретарь республиканского отделения «Единой России» Айсен Николаев. А в Ксентьеву он, кстати говоря, на тех выборах, на которых она победила, не поддерживала. Якутская сказка закончилась. В Якутске прошли досрочные выборы мэра. Большинство голосов с трудом досталось представителю «Единой России» Евгению Григорьеву, я... Нет, ну, конечно, не подон. А это я и говорил о Гитлере. Ну, только вы умолчали. Многие важные подробности. А это не важно. Я высказал самое главное и самое принципиальное, nee, что было в его. Нет, Он нет, действовал нет, во благо что? так называемого своего народа. Нет, я, конечно, глупый парень, но вы умолчали. Закончила исторический факультет, позже уже обучалась госуправлению. В политике с середины 90-х годов работала в администрации города. Мы э, увольнялись из мэрии один за другим. Сначала он меня уволил, э, он сам раньше работал в мэрии, потом он сам уволился. В министерстве республики и помощником депутата Госдумы. Когда я избралась, почему-то вдруг э, начали говорить о том, что я оппозиция. А может быть. Вы входили в выборы э, в тот момент, когда не смог продолжить предвыборную гонку Владимир Федоров, бизнесмен, общественный деятель, ваш коллега. Дальше вы выиграли выборы, в общем, с его поддержкой в том числе. Если бы не Владимир Юрьевич, конечно, и моя победа бы не состоялась, это нужно понимать. Почему из этого столько шума? А действительно, почему? Ведь вполне рядовой случай. Некто, назовем ее Алевтина Петровна, решила всего-навсего взять себе в хозяйство на ответственной работы опытную и проверенную лошадь. Но выбор осуществляет жюри. И дабы гарантировать результат, А.П. использовала сценарий со скрытым тузом в рукаве. Лишь для вида она проявляла интерес к другому, вполне добротному кандидату. А его противник, имевший значительные симпатии жюри, совершенно необоснованно оказался выдворен А.П. из состава конкурсантов, Место дисквалифицированного, но при его поддержке, заняла некая «темная лошадка», обеспечение победы которой над тем самым добротным для членов жюри означало возможность поступить на перекор взорвавшейся АП. Победив, «темная лошадка» неожиданно проявила великолепные рабочие качества, поразив как самих членов жюри, так и их коллег из других хозяйств, откровенно сожалеющих об отсутствии у себя столь даровитого исполнителя. А при чем здесь АП? Да не было никакого АП. Просто мысли вслух. Фантазия разыгралась. Ведь не станет же власть идти обкатанным путем оппозиции и приводить на должность кого-то по-настоящему квалифицированного и достойного. Она же только для того, чтобы вредить. Верно? Мы знаем Собянина очень давно. А? Дело в том, что в свое время, благодаря партии Яблоко, он смог баллотироваться на губернатора Тюмени, это 2002, по-моему, год, и стал вместо Ракетского, очень мощного губернатора нефтяного края, он стал губернатором Тюмени.